Всем привет! Украинская певица и автор известных песен Алена Винницкая рассказала о тяжелом периоде в своей жизни и почему после 20 лет успешной карьеры в шоу-бизнесе решила взять тайм-аут. Признание артистка сделала в эксклюзивном интервью журналу «Отдохни». Она впервые рассказала о профессиональном выгорании. Звезда рассказала, почему, построив успешную карьеру, ей пришлось отказаться от многого и стать обычной женщиной. Веницкая рассказала, что помимо выступлений на большой сцене она писала тексты к своим новым хитам, и пришел момент, когда попросту измоталась и выгорела. По ее словам, это произошло около пяти лет назад. Силы ее практически покинули. По словам Алены Винецкой, в жизни каждого человека наступает период усталости и выгорания. В это время нужно от чего-то отказаться, иначе можно потерять гораздо больше. Она нашла в себе силы остановиться, а с ей помогли справиться профессионалы. Артистка рассказала, что за эти годы научилась находиться в одиночестве и стала самодостаточным человеком. Уметь быть человеком самодостаточным, принимать себя в любой ситуации таким, какой ты есть – великое искусство. Это даже больше, чем быть артистом. У меня было много разного. Сначала стресс. Потом началась депрессия. Потом я лежала в психиатрической больнице. Я работала не с, не с психологами, а с психиатрами. Настолько мне было плохо. Сидела на антидепрессантах. Это был первый очень серьезный год. Я никак не могла прийти в себя. И все равно, благодаря судьбе, что так все произошло. Исполнительница также рассказала, что долгое время после того, как гастролей и концертов стало меньше, ей было сложно принять новую себя, перестроиться на быть, стать обычной семейной женщиной. Но все же она сумела, и время научило ее многому.